Привет, друзья! Меня зовут Лера и вы на канале Видео Бэйби. Я немного переболела, так как после съемок у меня пропал голос. Но это мне не помешает разыграть папу и сделать пранк песни. Так что, смотрим! Итак, сейчас я ему напишу привет. Теперь мы будем ждать, пока он это все прочитает и напишет. Ну давай, ты же в сети. Он просмотрел. Пишет. Так, написал. Привет, маленькая. Сейчас я ему напишу. Точно придумала. А может все забудем и сбежим. А Готов. Так, посмотрела, но почему-то не пишет. Наверное, думает такой... В смысле? Пишет, пишет, пишет. Надеюсь, он этой песни не слышал. Ведь пранк сорвется. Не... не понял, что забудем? Ха! Есть! Он купился! Это идет нам на пользу. В следующем мы ответим также фразой из песни. Наверное, потому что все это мои чувства. Да. Наверное, что... все это мои чувства, чувства. Отправили. Просмо... Он просмотрел. Сейчас начнется. Не, мне просто страшно. Пишет. Пусть а -а -а мне сейчас так стыдно. Просто не представляю даже, что он думает Наверное, думает, что я сошла с ума Да, теперь я понимаю других видеоблогеров Он что-то пишет наверное, сейчас текст он пишет Опять? Недавно прошло так снова, Любовь? Зараза Так Разговаривали же об этом Сделаю я напишу самую такую фразу короче по короче, покороче, я вообще без заморочек отправила боже мне страшно Я не знаю что он сейчас думает он написал ого Боже, что сейчас думает? он наверное думает что я саша с ума Ну, сейчас он реально целый текст пишет. Уже очень долго. Я тебе как мюку, покороче короче. У тебя все нормально. И куча знака вопроса. Папа да лучше всех у меня. Сейчас обратно пишет. Боже, я не знаю, как я ему потом все объяснять, буду что это был пранк. Здесь он не очень обидится. Ты о чем думаешь сейчас, а? Папа, я думаю сейчас о розыгрыше и о видео. А ты о чем подумал? Одновременно радостно и чего-то грустно. Эту фразу я сейчас ему напишу. Радостно, все все, что хочет. Он просмотрел, печатает. А -а -а -а. Что? Куча знаков вопроса снова. Вот папа дает. Так и ничего не понял. Но это нам на пользу. Он снова пишет. Это ты мне пишешь. Папа, конечно же, я тебе пишу. Кому же еще? Mm -hmm. Пишем. Нет, он пишет. Пишет. <музыка> я сейчас приеду домой. Ты дома в общем, я уже напишу, что это был пранк, потому что больше я его уже мучить не могу. Что так? Это пранк. Это пранк песни. Также мы как какой-то смайлик. Вот, надеюсь, он меня не прибьет. Он пишет. Просто, честно, надеюсь, я его не убьется. Ну, зараза маленькая. Я знаю <связь> Так, в написала написал в кубочки. типа он улыбается. Ну, вот такое вот видео у нас получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. Также не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также оставить комментарий внизу. А также напишите, какое вы еще хотите видео обязательно прочитаю. В общем, я всех люблю, всех целую и всем пока-пока.